Привет друзья, покажу-ка я вам сегодня два рецепта курицы, которые никто никогда из вас в жизни не готовил. В обоих случаях курица будет таять на языке. Сразу же жмите подписаться и на бубенчик тоже жмите, потому что если вы решите повторить этот рецепт, вам он точно понравится. Очень красиво получается. Ребят, если будете вдруг жарить по такому рецепту, не разгоняйте сильно мангал. Вот чтобы температура была такая, скажем, средняя, чтобы курочка не сгорела, чтобы она вот томилась и красиво золотилась. Это была курица на мангале. А теперь я расскажу вам, как я ее приготовил. И заодно приготовлю второй рецепт. Но в этот раз уже будет курица в духовке. В этом рецепте главное правильно разделать курицу. Вот так. Вообще. Без костей. Из костей остались только крылья и все. Все остальные кости удалены полностью. Получается такая... Мякоть куриной тушки цельная. И теперь можно очень интересно с ней поработать. Только я вас хочу предупредить. Вы очень рискуете быстро ее съесть, когда приготовить. А как я удалил кости, я вам расскажу в следующем видео, которое выйдет на следующий день. Теперь маринад. Возьмем плотный полиэтиленовый пакет для удобства. Сгружаем туда курицу. Вот что получается. Дальше. Чесночок, крупный зубок. Придавили. порубили крупно здесь приторного вкуса чеснока быть не должно только подчеркнем теперь маринад соевый соус и поперчим перемешиваем Можно даже еще чуть-чуть добавить, чтобы немножко темнее она была. Чуть-чуть. На мангале я готовил, курица была кило кг. В этот раз курицу я брал почти 2 300 Получилось. Поэтому соевого соуса чуть больше понадобилось. Все, в теплое место на 2 часа. Заметьте, я курицу не солил. В данном маринаде солить ее не нужно, достаточно соевого соуса. В этот раз я хочу приготовить курицу вместе с гарниром. У меня это получится, потому что я буду готовить в духовке. На мангале, конечно, это сделать сложнее. В качестве гарнира я буду использовать картофель, который я сейчас хочу предварительно подготовить. Нужно нарезать его бочонками. Причем старайтесь, чтобы их высота была примерно одинакова. Потому что они будут выступать как платформа, на которой будет запекаться курица. И заодно и картошечка вкусно запечется. Конечно, можно и целый картофель положить. Ну, я сегодня хочу сделать так. Вот. Теперь картофель нужно просушить. Высыпаем обратно. Теперь я возьму специю для картофеля, какую-нибудь, ну, приправа для картофеля. У меня есть вы можете добавить чеснок, потому что в итоге у нас получится почти картофель по-селянски. Ну я добавлять не буду. Также мне понадобится оливковое масло немножко. Чуть-чуть подсолим, немного оливкового масла и перемешиваем. Все, готово. Курица замариновалась и теперь можно собирать основное блюдо. Запекать я буду сразу вот в таком блюде, чтобы красиво подать. Что делаем, картошку сначала выкладываем Добавлю веточку розмарина Теперь курица А еще, чтобы вот подача блюда получилась совсем красивая, я также замариновал несколько луковиц. По такому же принципу, как и курица. Соевый соус и все. Теперь аккуратненько выложим вокруг. Люблю красивую подачу. Пока будем запекать под фольгой, а потом мы ее снимем и еще раз все собрали уже очень красиво получается а если тебе понравилось, напиши в комментариях свою эмоцию. А я сейчас разгоню духовку до 180 градусов и отправлю ее запекаться. Ничего себе. Вы это видели? Ребята, у меня ж мурашки побежали. Это, это просто произведение искусства, реально. Это блюдо достойно... Какого-нибудь ресторанного, гостиничного, ресторанно гостиничного комплекса, да, вот за городом. Вообще просто, просто нет слов. Мне даже не хочется разрывать, чтобы кушать. Хотя кушать сильно хочется, но портить этот вид ну вообще не хочется. Это самая лучшая курица, которую я готовил на канале. Реально, я такой не делал еще. Да еще и новый рецепт. Класс! Смотрите, смотрите, какой он красивый. Обалдеть. Не, ну не эта тарелка. Точно не эта. Сейчас другую возьму. Побольше. Тут красиво было. Картошка не получилась по селянски как я хотел, запеченная. Она все-таки больше такая стушилась, но она тоже очень крутая. Так, да, вообще. Ребята, это ваш рецепт, сто И смотрите, она не то что ломается, она, она рвется, не, не рвется, сейчас, чтобы совсем все красиво было, аккуратненько, филейным ножичком. Посмотрите, какая курочка! Это ж вообще супер! Вот это все можно кушать. Лучок, посмотрите, какой чудесный, закарамелизировался. Картошечка приготовила, а вот эта нога, вот это без косточки, смотрите, какая красавица. На мангале не менее круто получается, иначе, но тоже классно. Слов нет. Если ты досмотрел это видео до конца и еще не подписался на мой канал, сделай это прямо сейчас. А с меня вкусные ролики.